приветствуйте Здорово. чё как обстановка чё? как обстановка в лагере спокойно и нормально. мне бы проводничка ни на ни не подсоветую что только да, не... Не, не знаю. недавно в зоне пару дней только посмотреться бы иди да. чё ты пока каждому сначала побегай куда побегать? По кордону побегать сначала. Держи, держись, брат Павел, держись. Умираю без денег. Ты думаешь, дело все в деньгах? Не в деньгах, счастье, брат. Срочно нужно один Миллион. Ч ⁇ там у тебя сломано, переломано? А может косаря хватит, нет? Ну, вставай, поднимайся туда. Адреналин перевел на тебя зря, блин, походу. Я не знаю, ну ты это делал? Ты видишь, что так. я клоун. А ведь ну я человек новый, откуда я же знаю? Где косарь? <laughs> ну, <laughs> ну пошли, ладно. За, за дом. Как пошли? Зачем <laughs> <laughs> тебе мертвому косарь? Можно, когда ты умрешь, я за заберу твой ствол, твой ствол, заберу, когда ты умрешь, можно? Э, что? Ну, когда ты Богу душу отдашь, я твой ствол заберу и разгрузку можно? Ну, я почищу, в принципе. Куплю Сидоровича там шомпул момпл мази всякие, присадки, примазки. Да-да-да. Мне срочно нужна мазь, в виде денег. меня косарем, блядь. Косарем тебя помазать? Ну, блин. Я подумаю, ну, может быть, сейчас... Только, ну, могу вот так сделать. Может, полегчает тебе, нет? Окей, давай, суй, давай, суй, нет? Ну, не, чувак, насчет полапать не ко мне, этого Может, кому-нибудь другому. Ну так че насчет ствола-то, когда помрешь? Заберу. Он как раз дво... Ой, ребят, будете свидетелями? Вот. Конечно забирай, но я... Все. Тебе ну, ну, это печально. А ты не мог бы меня тут поводить по окрестностям, показать? Да я сам такой же бомжа-самоучка, понимаешь? Могу да, тебе в одно интересное место сводить, могу. Там я живой выведусь оттуда. Живой, Видишь, я по пришел отсюда. Ага. <связывая> а, так, а что ему нужно? Косарь. Косарь его обмашил. А. Пробил же мелодию. Но Ну, у меня крови нет перелить ему, чтобы кровь. Я адреналин ему долбанул. А что, не помогло ему ничего? Давай, я дам тебе кровь. Mm, блин. А мне некуда его. Давай, давай, давай. Спасай, а спасай. А. А как ты видишь? На Научи? Или ты черный сталкер? Чего я вижу? Ну что. Смотри, как он что? Нет, а ты говоришь, еще один умирает. Кто? А, вон А вон ну, есть крови, что не видишь. Что <свы> угу. Его жена побила. Казар не принес. Так <свы> <свы> ты что, кровь взял Я не надо было вот этому бедолаге помочь ну ладно кряхнет я хоть хоть может добить тебя сталкер мы в сезоне, не добьешь, я... Облечен... блин не умереть не а, -а, -а. а так хочется твой ствол так хочется О, лнка. Ммм, спасибо. Ш что ты там мумкаешь? Как тебя накормить-то? Мужики, кто выпьет за его здоровье. Давайте. <и> Давайте. <и> Давайте. Выпьем, <и> давай, выпьем за его здоровье. Ваф, ты путинка есть? Конечно. А, бля. Опять это со мной делает. Шаман. О, да у тебя всего лишь-то. Ничего не болит, ничего не сломано, ничего, ничего не бежит. Не ничего не лечится, это не лечится. А -а -а. Совсем денег нет? Вообще, ну пошли на охоту сходим, заработаем 500 рублей. Будем богаты. Пятихатка? Пятихатка, да. Нет, мало. О, все! За пятихатка. Пошли, пошли, пошли. Yeah, пошли. No, no, no. Ну все, полегчало там, нет? Кому косарь надо было? Да, косарь есть, хорошо. Ну сейчас Сидор. Сидор даст сейчас. Теперь настолько жадный, что не даст. Да, Сидор вообще офигевший.